Вот в чем дело. Эта проблема почему-то повторяется и повторяется в русской истории. Она вообще должна быть присуща любой нации. Потому что в основе ее что? Соотнесение возможностей, целей, намерений с возможностями. Банальная вещь. Вообще-то, но какое-то принципиальное соотнесение присутствует практически у каждой нации. Трудность есть у всех, потому что когда патриот своей нации занижает цели, попытается снизить уровень амбиций, он рискует выглядеть предателем национальных интересов и отщепенцам, так сказать, отступникам от великих задач. Это известный каждой стране, каждой истории спор. Что делать в этой ситуации в России? В России резко заостряют уровень притязаний и появляется идея, который нормальный инженер или э, техник называет э, синонимом поломки, идея прорыва. Прорыв, то, то, что у всех считается бедствием, в России считается великой попыткой. Для начала з надо запретить себе э, любую саму идею прорыва. Прорыва не будет, он невозможен, а если вы случайно его начнете, вы окажетесь вообще в другой вселенной, в которой вам не понравится. Так же, как 30 лет назад большинству не понравилось во вселенной предыдущего Большого Взрыва 1991 года. Значит, необходим ряд... Некая анфиоада переходных периодов. Мы никогда этого не делали. Мы никогда даже не приступали к чему-то подобному. Такие мысли иногда появлялись у некоторых наших лидеров, но, как всегда, нестойкие и, как всегда, неудачливые. Ну, последний человек, с моей точки это моя точка зрения, последний человек у которого был некоторый намек последний лидер который имел некий черновик по-своему сбалансированный большой стратегии был михаил сергеевич покойный ныне имевшие и международный так сказать аспект инкорпорации в европейский дом и внутриполитический аспект но так сказать, нельзя быть одновременно стратегом и гандистом, я боюсь. А потом не было никого. Поэтому место, если хотите, свободно.